Всем привет, меня зовут Сейтек, мне 23 года и я поменял три профессии. Я работал кредитным специалистом-спасателем в Америке на круизном лайнере и сейчас я режиссер. Че, не режиссер что ли? Ну, типа режиссер. Кинодеятель, я стараюсь всеми правдами и неправдами двигаться в киноиндустрии и кое-какие достижения у меня есть. Ну а теперь поподробнее как я прошел весь этот путь когда мне исполнилось 18 лет я окончил финансовую технику, где получил профессию банковского специалиста я устроился в микрокредитную компанию там я работал кредитным специалистом в итоге в общей сложности я проработал где-то 2,5-3 года кредитным специалистом это был очень классный опыт крутые времена, которые я всегда буду с улыбкой на лит... <смех> на лице, я буду с улыбкой на лице вспоминать. Вначале было, конечно, сложно, потому что в коллективе были все взрослые люди, а я такой маленький пацан, который только что окончил техникум, многому пришлось учиться, многому меня научили, чему я очень благодарен. Были очень тяжкие дни, нервные дни, но в итоге я привык, я вошел в систему, я всему научился, и в какой-то момент мне даже стало очень комфортно. Самый большой классный плюс той работы заключался в том, что для своего города, Бишкека, я получал очень неплохие деньги. Я зарабатывал, как взрослый человек, где-то 400-500 долларов, и для меня, 18-летнего, это было вообще кайф. Да? Я мог себе много чего позволить, я начал откладывать деньги. В этот же год, как устроился, я купил себе первую машину honda civic не за все свои деньги мне чуть помогли родственники я взял кредит но короче я купил себе тачку начал жить вот этой взрослой жизнью пять дней в неделю работать с восьми утра до шести вечера на личной жизни времени нету больше мне эта жизнь нравилась чем не нравилась и вот в какой-то день через два года я что-то сильно устал от всей этой суматохи больше всего что меня напрягало, это то, что каждый день твой, это вчерашний день, да, то есть каждый день все повторяется, и работа была очень нервной. Мне приходилось ругаться с людьми, мне приходилось грубить людям, которые намного старше меня, мне приходилось требовать с них оплаты кредита и вот это. Я каждый день думал о кредитах, которые я выдал Потому что я был материально ответственен за все эти дела И вот эти все мысли постоянно у тебя в голове А тебе всего лишь 19-20 лет И ты просыпаешься и засыпаешься этими мыслями Короче, в один день мне все это надоело Я решил, что я молодой Мне нужно что-то попробовать, что-то интересное Попутешествовать, где-то за границей поработать Неважно на какой работе И мне подвернулось объявление о наборе на позицию спасателя на круизный лайнер США. Безусловно, вначале это было просто желание, я ни на что не надеялся, я просто узнавал информацию, сходил в офис, узнал, что там, как там, сколько нужно. В итоге я узнал, что нужно на это в общей сложности потратить 3000 долларов и больше полгода нужно было сдать первое интервью, второе интервью сдать медицинские там, показания, вот эти все дела и на это все, в общем, даже больше полгода должно было уйти и самое главное, 3000 долларов которых у меня в тот момент не было много сначала ходил в раздумьях стоит ли не стоит рисковать вроде бы у меня здесь неплохая работа неплохая зарплата, если я продолжу здесь работать, через несколько лет я стану на неплохую позицию, можно накопить Неплохих деньжат А с другой стороны Хотелось отойти от этого всего Как я уже сказал И вот я думал, думал, думал И в итоге придумал Что все-таки я попробую Заплатил первый взнос 500 долларов Сдал первое интервью Начал учить английский Сдал второе интервью Съездил в Киев В Киеве было второе интервью Потом взяли на работу. Не так, конечно, это все было просто, как сейчас на словах. Было много нервов, много переживаний, много труда. Очень волновался, когда получал американскую визу. Даже когда на работу взяли, было очень волнительно. Могли не дать просто американскую визу. И вот, когда я получил американскую визу, в тот день у меня был отпуск. Я пришел в офис к своей начальнице, захожу в кабинет и такой говорю, все, я увольняюсь. И у меня как будто просто огромный груз с плеч, потому что я никому не говорил, я скрывал. Даже когда я в Киев летал, я никому не говорил, зачем я туда летал, потому что как-то было страшно, то что это глупо, наверное, ну то что типа сглазят, кто-то будет завидовать, типа или всем скажу, что вот так собираюсь сделать, а потом не получится и будет стыдно. Короче, никто не знал. В сентябре месяце я отправился на свой контракт работать спасателем на Корабль, который называется «Конквест» на, в круизной компании Carnival Cruise Вайнс». Там тоже очень так страшно было туда ехать, столько мыслей было, потому что я и особо язык хорошо не знал. И вообще, ну, прикинь, да, я работал банкиром, а потом пигак и спасателем. Было страшно вообще, как будет, как с людьми там коммуницировать, просто с людьми какие-то конфликты будут, не справлюсь просто с работой, кто-нибудь утонет из-за меня, короче... Очень много страшных мыслей было И это очень так далеко Вообще никогда не улетал Максимум куда летал до этого Это Москва, до которой 4 часа А здесь 12 часов лететь до Америки Один на 8 месяцев Я вот это то, что я на 8 месяцев Из дома улетаю Понял только, когда я выходил из дома Последний раз, вот перед вылетом Такой, ё-моё, 8 месяцев, реально Короче, страшно было Жестко, первый месяц очень медленно шел, просто как будто целый год. А потом, так же как и на работе кредитным специалистом, через некоторое время я навовчился, все стало легко, начал находить какие-то плюсы. Не, там плюсов дофига было. То есть я начал осознавать то, что, блин, классно, я путешествую, изучаю язык, очень много друзей из других стран, я вообще жизни спасаю. За весь контракт я спас 5 жизней, прикинь, типа, кто может похвастаться то, что он за свою жизнь там кому-то жизнь спас, а у меня это получилось 5 раз. За весь контракт я посетил 21 остров, 10 стран, все это происходило в течение восьми месяцев на корабле тебя обеспечивают местом, где ты живешь питанием всякими развлечениями Короче, шикарное время было, да? Но после того, как я вернулся через 8 месяцев на родину, повторный контракт я не стал подписывать и не улетел. Почему? Потому что я решил, что это не мое. Там было очень много людей, которые по 40, по 30 лет работали на корабле. Это такая зона комфорта. Ты прилетаешь, живешь там 8 месяцев, тебя кормят, ты путешествуешь. Но нету никакой перспективы развиваться. Другое какое-то дело есть в этом мире которым я хочу посвятить свою жизнь этим делом оказалось кино когда я был на корабле, я начал снимать влоги на YouTube, благодаря которым и создался вот этот канал который вы сейчас наблюдаете и как-то меня вот это все завлекло решил, что хочу профессионально заниматься производством контента или даже снимать кино и по счастливым истечением обстоятельств мой друг Глеб мне предложил поступить в высшую школу экономики на факультет кинопроизводства в мультиплассовенной среде, куда я удачно поступил, где я сейчас учусь. И, собственно, всеми правдами и неправдами я сейчас кинодеятель. Я хочу стать режиссером. На данный момент я делаю некие шаги в киноиндустрии, пытаюсь двигаться. У меня есть маленькие достижения, которыми я очень горжусь. И вот я уже второй год учусь на кинопродюсера здесь в Москве. Учусь многим крутым вещам, которые в будущем мне помогут снимать очень крутое кино. Надеюсь, вы его увидите. О чем вообще сегодня весь монолог да, был? Каждый раз, когда я решал менять свою профессию, решение принималось очень сложно, потому что каждый раз я находился в очень тугих объятиях Зоны комфорта. Когда я работал кредитным специалистом, мне там было очень комфортно. Я уже все умел делать. Все уже на конвейер да, было поставлено. Я выдавал кредиты, делал анализы. Там, вот это все вообще было на автомате поставлено. Я зарабатывал классные деньги. То есть это была жесткая зона комфорта, из которой было очень трудно выходить. Когда я работал спасателем, когда передо мной стал выбор, их лететь ли на второй контракт, также, это была очень жесткая зона комфорта. Там тоже платили неплохие деньги, сравнительно не тяжелый труд, возможность путешествовать, работа за границей, ну типа работа в штатах, это же классно, тоже, да, это такая зона комфорта. И вот это бросить, было очень сложно. Когда я не полетел, мне же тоже не все легко далось. Я получается в Бишкеке месяца просто дома лежал в депрессии иногда, типа думал Бля, почему я не поехал, почему я не поехал тысячу раз думаешь о том это, если бы я поехал, если бы я сбежал с корабля, если бы я просто в Америку поехал чтобы было, чтобы было, чтобы было и действительно очень все тяжело, каждое решение когда ты выходишь из зоны комфорта оно дается очень тяжело и не всегда ты сразу приходишь в то состояние которое может оправдать твой выход из зоны комфорта. Но у меня, мне кажется, и у вас так будет, то что каждый раз, когда у тебя есть сомнения, то что ты не на своем месте, и ты уходишь с этого места, то со временем ты обязательно поймешь, что ты ушел не зря. И ты придешь туда, где тебе будет намного лучше. Очень завуалированно, как-то говорю, я надеюсь, вы поймете все. Если у вас есть хоть какое-то, там, мысль чем-то заняться лучше займитесь то что у вас есть вот эта мысль это намного лучше когда у тебя вообще нет никаких идей чем заняться в своей жизни есть вот отвечаю у каждого человека кем он не работал у него есть вот здесь в голове какие-то такие мысли чем-то заниматься но ему кажется то что это настолько придурочная мысль там там что-то делать из кожи или снимать тиктоки да, у него такая мысль сидит и ему кажется, что это такая глупость а на самом деле, может быть это дело вашей жизни нужно только позволить себе попробовать и может все действительно получится как говорил современный поэт Ливан Горозия не бойся облажаться бойся упустить момент я надеюсь вы поняли, о чем я вам хотел сказать о том, что очень важно в жизни выходить из зоны комфорта, это делает нас сильнее. Вообще всегда помните, то, что вокруг, да, вот какие вещи все происходят, это делают такие же люди, как и мы с вами. Не надо думать, что есть какие-то сверхлюди, звезды, суперсильные люди. Все мы люди больше-меньше похожи друг на друга. Короче, выходить из зоны комфорта, это делает нас сильнее, мы все сильные, у нас все получится у каждого из нас. Просто нужно давать себе шансы и в первую очередь хотя бы самому в это поверить. Если даже э, кто-то в это не верит, сами поверьте и дайте себе сделать это. Ребят, я что подумал? Вообще несправедливо получается. Я вот здесь сижу, перед вами всю свою душу изливаю, записываю вот это все, потом монтирую, накладываю музыку, крашу цвет, выкладываю, название пишу, описание жду просмотры, а вам даже сложно вот так лайк поставить, один лайк, ну вы что, поставьте один лайк хотя бы, пожалуйста. Вам может интересно, зачем я записываю вот эти ролики, которые набирают всего тысячу просмотров, просто это мои искренние мысли, которыми я хочу поделиться, и даже если тысячу человек посмотрят, вы знаете, как классно. Тысячу человек, вы себе представьте вот Представьте, вот вы стоите перед вами вот так Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять, десять И вот так сто рядов по десять человек Это же дохрена Вот так вот С вами был Сейтек Надеюсь для вас это видео было полезным Если понравилось, ставь лайк, делись с другом И подписывайся на канал Всем пока Я работал охранником Каким охранником?